Как быстро убрать жир живота? Тема этого ролика. Здравствуйте. Итак, как быстро убрать жир живота? Этот японский метод поможет быстро убрать жир живота. Недавно японский актер Мики Риусуки использовал интересный метод, который помог ему сбросить 13 кг и 12 см талии всего за несколько недель. Такой результат стал побочным эффектом упражнения, прописанного ему врачами от боли в спине. Причем выполнение этого упражнения занимает у японцев всего 2 минуты в день. Удивительно, сработал всего один метод – дыхательная гимнастика. Суть его состоит в том, что при правильном дыхании происходит активное поступление кислорода в кровь, что ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира, да еще и чувство голода притупляет. Риосуки назвал это диетой долгого дыхания. Как быстро убрать жир живота? Техника заключается в том, чтобы занять определенную позу, сделать трехсекундный вдох, а затем сильный выдох на протяжении 7 секунд. Большинство европейских врачей поддерживает использование дыхательных упражнений для похудения и объясняет их работу следующим образом. Жив состоит из кислорода, углерода и водорода. Когда вдыхаемый нами кислород достигает жировых клеток, он расщепляет их. На составляющий углерод и воду. Поэтому чем больше кислорода мы вдыхаем, тем больше жира мы сжигаем. Чтобы убрать жир с живота, необходимо выполнять это упражнение каждый день в течение. 2-10 минут. Встаньте и выдвиньте одну ногу вперед, а другую назад. Теперь нужно напрячь ягодицы и перенести свой вес на заднюю ногу. Начинайте медленно вдыхать на протяжении 3 секунд, поднимая руки над головой. Затем силой выдыхайте на протяжении 7 секунд, при этом напрягая все мышцы тела. Чем больше кислорода мы вдыхаем, тем больше жира мы сжигаем. Кроме того, уверяют специалисты, такая методика укрепляет мышцы корпуса, повышает метаболизм и приводит к потере веса. Хочу добавить, если вы не будете соблюдать правильное питание, то никакая дыхательная гимнастика не поможет вам убрать жир с живота. На этом все. Надеюсь, вам понравился мой ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет еще много полезного и интересного. Всего доброго и худейте на здоровье!